Ребят, привет! Я вас приглашаю на марафон «Возможности меня», который состоится с 6 декабря и продлится 7 дней. Что будет на этом марафоне? На этом марафоне будет полная распаковка вас самих. На этом марафоне мы поговорим о возможности вашего физического белкового тела. На этом марафоне мы поговорим, что нам делать, чтобы достичь определенных целей и прийти к определенным результатам. Там будут четкие инструкции, там будет м -м, глубокая вскрывка вас. Там будут те моменты, которые будут не очень приятные, но зато будут достаточно результативные. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы не понимаете, почему вы находитесь на данной стадии развития самого себя, почему у вас нет движения, что происходит? Что мешает? Почему вы не делаете? Почему вам так удобно? Готовы ли вы выйти из той ситуации, которая с вами происходит сейчас? Если да, пишите, присоединяйтесь. Я буду рада с вас